В России будет снят мультфильм Маша Медведь. Полнометражный! Че, серьезно? Серьезно? Полнометражный мультфильм Маша Медведь? Ведь это заявила студия АнимаКорд о том, что она снимет вплоть до 2025 года мультфильм. Полнометражный, который позволит расширить форматы и аудиторию. Меня даже тут появилось самое страшное подозрение. О том, неужели мультфильм Маша Медведь будет полнометражным. Еще расскажет о приключениях в городе. Хм, это уже интересно, а приключение в городе, это что будет, очередной конечно же экшен, детский мультфильм, или же очередной конечно же блокбастер. И тут даже подозрение, неужели мультфильм Машин и будет полнометражный, значит он будет таким же, как Смешарки начало, который таким же будет, конечно же, дебютированием. Ведь в сборах Смешарки Начала, мультфильм Смешарки Начала собрал 8 миллионов. Значит, Маша Невеса в такие же сборы? Неужели полнометражный будет фильм Маша-медведь расскажет о такие же приключениях в городе? О таком же Супермене Мишки? И неужели будет такой же детский супергеройский блокбастер, как в Смешарке Начала мой фильм и медведь полнометражный, который расскажет о приключениях в городе? Неужели там будет супергерой Мишка? Или же супергерой Маша? Или же не оба будут супергероями, как те смешарики и Смешарки Начала? Будут такие же приключения. такой же... Такой же Мегаполис. Впрочем, все понятно. Будет снят полуметражный мультфильм Маша и Медведь, который, возможно, расскажет о таких же супергеройских приключениях в Мегаполисе, в Мегагороде, про Машу и про Медведя и, возможно, про других героев, которые также будут супергероями, как в Смежаке начало. По моим домыслам и предположениям. Но это лишь вопрос. Однако это лишь может стать правдой что все эти мои предвкушения продолжения полнометражного мультфильма «Машин Медведь» по мотивам сериала, который давно обещали, судья Неваккорд, который создала «Машин Медведь» сериал, это действительно правда. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и что вы думаете о полнометражном мультфильме «Машин Медведь». Мне интересно. Пока.